Всем здравствуйте! Яблони в цвету я вам показывал перед этим видео обрезки яблони. Вот смотрите результаты. На более горизонтальных яблони закладывают больше плодов. Гризонтальная И она вся покрыта цветочками. Обещал вам показать, как выглядит сад во по время цветения. Посмотрите. Яблони четвертый год. Вот уже протянута вторая ветка проволоки. Ужасный ветер сильный. целую неделю поэтому извините за звук если уж больно сильно ужасно будет наложу музыку на эти красивые кадры вот эта страна там дальше и живая дорога и дальше, видите, цвет смотрите во время цветения жаль видео не сможет передать запаха запахи просто классные такие вот яблонки цветущие Верхняя часть примерно 80 Это всего четвертый год. Чем они будут чуть выше вот этих вот столбиков, и дальше мы будем прекращать их дальнейший рост. Ствол. Ширина ствола. Толщина. непонятным причинам, видите, погибла. Надо будет разбираться, посмотреть, что с ней произошло. Ну, в общем, вот он, общий вид сада. Вот на этой вот красивой картине будем прощаться. Всем До свидания.